Так, друзья, всем привет. Пока набираю воду, думаю, замеряем, сколько, сколько набралось. Ну, уже начинаю бачить отсюда. И также пегимым поилка. Он бачит, опустила. Ну, это а на пружинах поилки их надо опускать время от времени. Поросята я сам замечаю, как растут. Мы вчера прикидывали 7 октября. А цим будет ровно 4 месяца. А цена 20 дней меньше. Так, а ну давай. Тут надо только с прутиком, так они не дают. О, все у вас работает. Работа. И вот мене. меня что единственное, как бы удивляет, чего тут постоянно так сухо и чисто, я к чему, я понимаю, что они на щелевых полах, ну, барбос. Ну просто я даже бачу у людей, как на щелевых полах ну, лежать постоянно какие-то кучи. А тут нема кучи, я не пойму чого, ну. я понимаю, что воно проваливается, но воно ж не все, десь все равно должно оставаться. А тут получается так, что не остается, то есть заходишь а так с утра, оно все сухое, все сухое и чистое. Сегодня вечером даже, так, а ну давайте, текайте, текай уже и дубца не боятся. Сегодня вечером им даже не буду насыпать, у них кормушки полные. Вот, покажи, это я утром насыпал, утром насыпано, ушастик, шастик дикай, у них полны, и в тих так само. То есть я насыпать не буду, и что я заметил, у них уменьшился ну, не аппетит, а поїдаємось корма, темп уменьшился, не знаю чого, или они уже набилися, ну, наїлися, и теперь ну так, едят в пределах нормы, или я не знаю, что случилось, но чуть-чуть меньше стало есть. Ну а ростуть, конечно, хорошо. Это получается, с 7 тільки октября будет 4 месяца, но я вижу, что вот, допустим, оцей больше 100 кг. Ну а так 90 є. есть, ну а ці чуть меньше, ну 20 дней, понятно, у них и вес чуть-чуть меньше, грубо говоря, кг на 20. Да? Все ты лизешь до меня, Линда? Все лезет, все чтобы ей гладили. Где мой ушастик? Ухо, где ты есть? Ага, вон. Вот. Так у него ухо и завернутое есть. Ну, ось, Линда, постоянно тут она. когда я арматурку померяю, сколько навоза и буду показывать про ангар, что сделали по ангару. <клышко> ну а вообще получается, если если такой сарай, ну вона мокра, была на улице дождь был, так, ну текай. А, ну не богато сантиметров 10. Ну, грубо говоря, было там плюс-минус. Ой, молодцы. интересно хватит мне до конца от корма всей ямы 12 кубов. Чи нет? И, кстати, э, ну, наверное, уже может на следующий раз буду ролик снимать процессора, то снимем перегородку. Ой, вытягивай о, как раз хорошо и набралось. Я не спорю, что его надо делать, но все, надо. Я Сейчас мух немає, то я открываю в них открыто. Бо там э, ташкент, тепло, сухо, ну зачем его закрывать. А уже как на ночь уходят домой, то тогда закрываем. Ну, это вот я пока по базе, вот это вечером управилось. Корм не надо наступать, только воды набрали, аж до завтрашнего вечера. И вот я думаю, насколько отак так, допустим, можно содержать одному человеку, даже он ходит на работу, можно держать и 30, и 40 штук. Утром управлялся, пошел на работу. Вечером пришел, проконтролировал, подосипал, что нема. И все. Ну, то есть... Ну, самое главное, это что, тягать в одних навоз, и его тягать не надо. Конечно, шикарно, хорошо. Вот новогодний. Ну и ты. Ну, не знаю, поднимемся, какие будут. Также, друзья, кто помнит, была там куча дров. Сейчас их уже там нема. Дрова я придумал вот сюда. Як в киоск. Подходишь, скупился, пошел. О, получается, вольер 2 на 3, высота 2, то есть получается 2 на 3 на 2, 6 и умножить на 2, 12 кубов нарубанных. Тута сложены очень компактно и хорошо. Тут 12 кубов нарубанных. И еще там в другом месте у нас сложены так само, ну на мою прикидку, десь в районе 2 кубов. То есть 14 кубов, ну плюс мы трошки брали, плюс пеньки не подорезали, поставляли мясные. То есть 12-13, ну, можно сказать, 15 кубов нарубанных получилось из КамАЗа. Это я точно посчитал, у меня вольер ровно 3х2 и 2 метра ровно высота. 12 кубов, там 2 14 Ну да, 15 кубов, это смело, рубанных дров. Так, ну и ось у нас первая ферма. Та-дам! Ось она. Я ей поставил э, подпорку, чтобы она не упала, бо я ей поставил, типа, как сымонтировал э, два, два столбика. Вот о столбик один и там в начале столбик другой. Прыгали мы тут и скакали, держали, а так и ну, типа, как надо, прыгали, скакали. Як одна цельная какая металлическая балка или там один цельный здоровый Ну то есть вообще за там прогиб и так дальше и речи будет не может то есть она я и сам понимаю, что я эту ферму сделал, они у меня будут стоять на расстоянии по осям, каждая колонна у меня на расстоянии 2 метра, и можно ставить и на 4. Но я, как это все думал, планировал, высчитывал металл, думаю, то сделаю, чтобы ну, понадежні было. И почему я так начал, что типа стойки через 2 метра, потому что у меня стойки еще будут, как опорочные, опорочные столбы, на, как насыпать пшеницу. Под стенку, чтобы было, типа, как были усилители для пшеницы. То есть я пшеницу изнутри, я пшию снаружи. Ну, то мы до этого дойдем. И думаю, вот так, если насыпать там трактором, нагружать много. Ну, гору. У нас тут тоже, тут, а по нижней точке 4,5, а там 5,5. И если гору бурт делать, ну, чтобы держали стены. Я из-за этого сделал два. А фермы, думаю, хай в каждую спрыгает ферма, диагональная связь, и то есть более распырая, более держит. Ну а это вот ангар. А там в Викстане в начале, а вот получается а отута... вот это конец ангара. Оттуда. туда. Перва... Это первый скат, а второй скат идет вот пять пятьдесят накрывает всю часть, и накрывает всю часть, и вот так крыша иде, получается, сюда маленький скат, сюда здоровый, аж вот под сюда. Ось, тут-то навес, а тут-то стенка, тут продолжение ангара. Ну, а тут-то вот ворота, пять метров я ворота сделал. Ворота, думаю, будут откатней, чтоб машины не целились, а сразу заезжали. Заехала там, развернулася, ну, то есть развернуться можно будет. Газоном таким нездоровым, КАМАЗ не знаю, ну КАМАЗ тоже развернуется, туда, здасть, назад и... С каждой фермы дуже очень много, поэтому у нас темп работы не очень быстрый. Сегодня воскресенье, выходный, ну как выходный? Виходний выходный это значит дробим пшеницу и макуку, а так больше ничего не делаем, я имею в виду по построительство. А то, думаю, сделали первую ферму, вам покажу, как мы делаем фермы. Вот у нас стол. Стой тут. Вот у нас такой стол. Мы понаваривали все, вы знаете, трубы по 5,50. Вот я стою на отметке 5,50. Вот до вас 5,50 и туда 5,50. 11 метров. Что мы делаем дальше? Мы их соединили более-менее Ровно, ну, более-менее выставляем ровно, бо у нас они по 5,50 уже по Стол у нас сделанный ровный, то есть горизонталь ровно. Потом мы что делаем? Как вложим трубы, трубы мы вот так на края стола положили, мы надеваем э, вот такие вот черепашки, я их называю. Чего черепашки, кто ее знает? Это как и линда, пришло не в голову и и линда стала. А так самая и та черепашка. И одеваем вот такие черепашки там на расстоянии, ну я там знаю, 2 метра. И я вот так иду полностью по всей длине. Ну мы их чаще делаем, где начинаем варить оттуда, а реже, где подходим. А потом, где уже начинаем варить, перетаскиваем те и кладем еще посередине сюда. Ну то есть там подходим, варим, а сюда черепашки подкидываем. Чтобы ферму не тянуло не наружу. Не вовнутрь, потому что такие розкоси, как у меня, у меня ровных нет, вот так, чтобы я поварил сначала, я буду по-простому балакать ровные палочки через каждый там метр, а тогда начал делить их там на такие диагональные, типа, как распорки. И у нас такого нема так проще делать. У меня все идут с такими, сразу идут распорки. Так сложнее делать, но ферма при этом очень, э, намного эффективнее и лучше. Я делаю для себя, думаю, мне спешить никуда. Еще целая зима впереди, поэтому буду делать как надо, по-людски, через косинку, раскоски, все, как полагается. И вот мы кладем две трубы. Все, я уже знаю, вони наружу, каждый, каждая черепашка у меня по размеру. Вони наружу у меня не підуть. А у них сейчас остается проблема. Они могут, кое яка перемичка, потянуть его внутрь. И чтобы не тянуло его внутрь, мы делаем вот так. У меня нарезены вот такие вот досточки. Не помню, по 42, по моему. Вот, и все. Вот так. Пошла. Иду дальше. Следующая черепашка. Пошла. Контролирую, чтобы эти примерно ровно стояли. Есть. И так дальше пошел. Допустим, следующая черепашка. Ей не вытянешь. Бачите, как прижима. Следующая черепашка. Все. Вот у меня и так я делаю по всей длине. И у меня получается вся ферма Ровно той размер, который мне надо. Не сузится, не расширится. И теперь я могу работать ну, в спокойном обычном режиме, не переживая, что где-то что-то стянет или растянет. И они, я подхожу, и сразу их убираю, и дальше, дальше, дальше переставляю. Это первый момент. бо мне казалось, рассказываю, как их делать в версия. По материалу, потом, як я взял. Вот этот весь метал, трубы, куски, как я их все я, тут, я все записываю. И я потом в конце объявлю сумму, сколько мне, ну я куплю профли, куплю дерево, куплю все необходимое на стене, я тогда скажу, сколько мне в вместе с дядей Саней этот ангар. И вы будете в шоке, он будет дешевле, чем его построить просто с дерева. Ну, я уже мовчу, если нанять бригаду, бо я сам с такой бригады, сколько это будет стоить. Ну то есть он выйдет, ну сравнительно недорого. У меня есть заложена цифра на ангар, я уже там рассчитал, ага, у меня сколько голов, я там витягнув конструкцию, а потом сколько там куплю профлис. ну то есть все, все у меня оно наперед рассчитывалось. И думаю, до следующего года сделаем, зальем, все, там еще, короче, куча вопросов по самой заливке. Ну, вот так сделали мы, потом дальше начинаем идти, <coughs> вот сам процесс, как дальше, ну я могу, ну по... давай их с той стороны покажем, ты иди оттуда. Вот мы вот так сделали, все пороскрепляли с дядей Саней, Дядь Саня стоит на той стороне, я уже нарезал на этой стороне как мы идем дальше, размечаем понятно, что мы дальше размечаем метки где у нас будут усилить эти розкоски и начинаем их ставить ось первая пластина, ну и чуть-чуть забывать надо другая пластина эта другая пластина делится с третьей розкоской и вот таким методом ось, я же специально попролизал, чтобы оно залазило Ось сюда, то есть раскоска и самое место для самой пластины. У меня молотка тут нема. Сейчас дождь, мы все поубрали. Ось, вот а так. Ось, примерно. Ось. Ось, это а сюда стоит. И пищу я так. Через... Через косиночку. Каждая косиночка мене варится. Вот сюда, вот так, пим. Каждая косинка вот сюда, пим. часть сюда, сюда, сюда и все, и вот так пошел. и пошел. Саня, я все выставляю по меткам, и Саня, цик, цик цик цик цик цик цик цик цик цик За мной идет, я там где, где что подкруто, подвертто натяну, он прихватывает. Все, поприхватывал всю все по дни? А черепашки, сейчас, как я тут а метр проварю, я эту черепашку уже забираю и переносю, где у меня там пробел. И с таким методом это все на прихваточке. А тоді переворачиваем, обвариваем и опять переворачиваем, обвариваем вот эту сторону. И воно в меня не стягивает. Не так, не так. И ровно 50 сантиметров. И по всей длине. Ну сейчас она длиной 11 метров будем чуть-чуть короче, потому что координатор смешал там, сделать 11. Ферма такого типа, как у меня, я ее сделал, грубо говоря, на 11 метров, но ее можно использовать и на, ну, я думаю, на 14 метров она будет буде если будет пролет на 2 метрах. Если э, ширина ангара такой фермы быть 10 метров, то можно ставить на 3 метра, а можно ставить и на 4 Ну, самое лучшее среднее, допустимое, это на 3 метра ставить пролет, вот такая ферма. Ферма очень простая. А цих всі все які я понабирав в кусочки и метровые, и метровые, ну иногда попадали из І И вот позварил, у меня все есть, колонна нарезана, уже зварена, на ферме материал нарезанный, и дерево я уже сегодня заказал. Брус на 50, еще надо заказать шальовки. Привезут и все, и будем потихоньку собирать. Потом будем чистить эти все всі фермы и будем их грунтовать. А потом, после грунтовки, Монтировать, потому что мы их не помонтируем Ну если помонтируем, там лазить, красить Это будет дуже проблемно, а так на низу Погрунтуем и будем монтировать Ну то я тоже буду показывать, фермы Мы вручную не закинем Бо мы одну сняли, очень тяжело Будем нанимать автокран И краном монтировать центральные фермы. Я все заранее подготовлю И связи кину по стенам Хотя бы верхние и будем Так сделаем рогаточки зверху, верху Типа поварю, чтобы фермы повкидывать Между труб и чтобы они держались, кран отпускаем, чтобы кран мне накинул их только и уехал, а я их как-то там завяжу временно, а потом мы уже по лесам четко выставим де яка. и также сразу понаваривать уголки на обрешетку из бруса, под профлист, ну тут то уже потом, я тоже потом покажу, как мы делаем раскоски, по фермам все розказав, как делаем сами раскоски, станка у меня не Не Ни торцовального ничего, я думал купить, ну думаю за нескольких ферм купляется цей станок и потом стоят имя. Может и куплю, когда в будущем, как будет у меня мастерская уже пуста, без пшеницы. Как мы делаем саму розкоску? Вот раскоска. У нас вот, допустим, вот роз... трубочка, и мы вот таким, да, вот таким методом, ось их делаем, ось. раз положив трубочку, ой, уголок на трубочку, и отрезав шмик и шмык, как надо, ось, типа, как лекарство для этой, можем резать, ну дядя Саня резать, ему удобно на доске, я режу, тут а зажимаю струбцинкой, и режу тут, а мне тут удобнее, ну, каждый, как ему удобно, и и нарезать. Нарезать их очень быстро. То есть мы нарезали уже, их надо 180 штук мне на все фермы. Мы уже их нарезали, Они у, нас, у нас гора он там лежит, гора под навесом вдруг дощ, там лежит, а это уже я нарезаю. Вот все огрызки, чтобы оставляли. Потом, как мы это нарезали все по шаблону, мы вставляем их сюда. Вот, она только вырезана эта, она еще не прорезана. Вставляем сюда. Вот сюда. Вот. И я так болгаркой, и ух, прорезаю ровно центр. Потом переворачиваем, где я прорезал. И вставляю ровно гребешок сюда уже, куди мне надо. Он вот, гребешок у меня. Вставил. А тут у меня еще не прорезано. И режу тут по центру так само. И я получается... У меня все центра сходятся ровно, то есть все по одной линии, а не так, что один так, а другой так, я же потом не поставлю две перемички, если так будет, а так у меня более-менее все воно схватывается, все более-менее. Я показываю по простому, не надо меня э, заслуживать, а там как есть специалист, За что ты за специалист, надо и так, и...". я понимаю, что надо так, ну у меня так, у меня нет оборудования, я так э, по колхозному. Я знаю, что надо там делать, это все, я все моменты знаю, Ну, я дома делаю, я для себя делаю так, а вы делаете в себе там все по строительным нормам и правилам, и все там по высочайшим технологиям, я в себе сделаю так, как я считаю нужным, мне для свиней зерносклад надо, и хочу потратить вот так чуть-чуть, а чтобы вышло вот так, и оно так и будет. Ну, а потом, конечно, как оно уже все покраситься, никто не скажет, что оно буде будет, что воно даже никому в голову так не придет. А у нас все из хламидника. І и будет нормальный золотейший ангар, сделаем в него красоту тіщу. Так что, друзья, так. И также мы трубы уже наготовили и настойки. И на торцевые стойки, все у нас наготовлено. Единственное, что видите погода От воскресенье, ну сейчас, то, понятно, мы не делаем Ну там занимаюсь своими мелочами всякими Ну завтра тоже дождь стоит, то есть мы варить не будем Это можем нарезать только, я буду, может я даже завтра скажу дядяца, хай не йде, Бо смысла же немає. ну что по дождю". завтра еще сильнейший дождь Ну а так и делаем по-простенькому пойдет. Короче, что, а то, если что, буду новое делать, буду рассказывать, показывать. А так пока, ну, тут, як для меня, тут ничего такого немає, что и показывать. Ну, люди кажуть показывай там более подробно, и, и также потом сниму, как стол сделать ровный по уровню. И также я потом расскажу, как в земле залить у меня закладные стаканы, как потом сделать, чтобы оно все было ровно. Попишут земля ровно, як ты будешь ставить с тобой. Ну, такие вопросы, если честно, смешные задают. Ну, я то понимаю, люди, наверное, не понимают. То буду тоже рассказывать, показывать. Ну, а так, а так что? Вот, вот так мы делаем фермы.